Всем привет! Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева объяснила идею показателя номера, который поставила сама для шоу в Японии. Когда создал образ, программу, платье, придумал атрибутику и историк образом, скатал эту программу на шоу, но ничего никто не понял. Мой косяк, работаем дальше». «Подсказка – это романтический образ и спортивное происшествие последней времени тут ни при чем», – написала медведь. Ранее спортсменка сообщила, что покинула группу тренера Этери Тутберитс и будет тренироваться у Брайана Овсера в Канаде. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всего вам хорошего! До свидания!